В Китае есть река с водопадом, который не замерзает зимой при минус 30 градусах по Цельсию. Зато в середине лета поток по необъяснимым причинам начинает застывать. Совсем крохотный водоем в Талдыкурганской области Казахстана не пересыхает даже в самый разгар лета. А вода остается в нем ледяной. Там не водится рыба и не растут водоросли. Точных исследований там не проводилось, поскольку водолазы даже с полным баллоном воздуха начинают задыхаться уже через три минуты. Долина падающих птиц находится в горах индийского штата Ассам. Каждый август посреди ночи с неба начинают падать птицы. При этом птицы пребывают в полубессознательном состоянии и даже не пытаются вырваться, когда их берут в руки. Волеми – это доисторическое растение, сам факт существования которого долгое время являлся государственной тайной Австралии. Это сосны, возраст которых насчитывает около 150 миллионов лет. Исследуя формы и размеры Северного Ледовитого океана и Антарктиды, ученые с удивлением обнаружили, что их контуры практически идентичны. Было сделано предположение, что в результате падения метеорита материк Антарктиды как бы выдавился с другой стороны планеты. Эта фантастическая гипотеза имеет сегодня немало сторонников. Споры Кано – это ожившие микроорганизмы, которые обнаружил в кусочке янтаря микробиолог Рауль Кано. Удивительно то, что споры попали в смолу 25 миллионов лет назад. Недалеко от Рима есть иридиевая аномалия. Содержание иридия там в 300 раз превышает норму. Слой залегает на глубине соответствующей геологической границы между мезозоем и кайнозоем, время, когда вымерли динозавры. Такие же аномалии найдены в Дании, в Испании и на побережье Каспийского моря. Возможно, это след падения метеорита. Существует явление под названием «громовая плешь». Это зона высокого напряжения, возникающая после попадания на Землю грозового разряда. Пытаясь пройти в этом месте, человек может погибнуть. К счастью, энергетическая воронка в этом месте попадания молнии существует только в течение нескольких минут. Загадочное явление, свойственное всем высокоточным измерительным приборам «Дрейф нуля». При тонких, метеорологических изменениях ошибки повторяются с неизменным постоянством. Окружающее пространство непрерывно меняет какие-то свои параметры и действует и на стрелке приборов. Что конкретно меняется, до сих пор точно не выяснено. Дроссолидес. В переводе с греческого означает «капельки влаги». Так называется явление, которое регулярно наблюдается на побережье острова Крит в середине лета, обычно в предутренние часы, когда в воздухе конденсируются капельки тумана. Многочисленные очевидцы описывают, как на их глазах над морем возле замка Франка костелло возникает сцена огромной битвы. Слышны крики и звон оружия. Мираж медленно надвигается со стороны моря и исчезает в стенах замка. Историки говорят, что в этом месте примерно 150 лет назад произошла битва между греками и турками. Ее изображение, заблудившееся во времени якобы, и наблюдается на берегу у замка франко Кастелло. Первый так назван из-за своего размера. Второй – из-за информации, которую он дает. Третий – из-за своей дислокации. Четвертый – решил остаться инкогнито. Зовите пятого.